Меня зовут Жанья, мне 17 лет, я учусь в школе, а также параллельно занимаюсь китайским языком в Ман -Ман уже больше года. На самом деле я учила китайский и до этого с частными репетиторами, однако мне не нравился их подход. Мы не практиковали устную часть и аудирование. В Манманлай это все по-другому, то есть мы успеваем и прийти новые слова, и новую грамматику, и прочитать тексты а также пообсуждать какие-то приколы, китайские особенности, дорамы даже те же самые, и... У нас даже бывают дебаты на китайском, то есть даже те же самые звонки с стене лоша настолько сильно помогают в изучении китайского, и мне это так нравится, поэтому я рекомендую всем эти курсы, кто только забрасывал китайский, потому что он настолько сложный, или кто давно очень хочет заняться китайским и не знает, кому пойти, довериться.